Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рыбу по-бенгальски. Для этого нам понадобится любая рыба с белым мясом, помидоры, репчатый лук, паста имбирно-чесночная, томатная паста, перец чили, кинза, кориандр, куркума, перец черный, семена горчицы, соль, масло растительное. Смешиваем наши специи с томатной пастой. В разогретом масле пассируем лук лук стал прозрачный добавляем к нему нашу смесь пряности томатной пасты и имбирной чесночной пасты перемешиваем жарим минутки 3 далее добавляем наши помидоры убавляем огонь на минимальный тушим минут 25 Накрываем крышкой. Далее добавляем сюда нашу рыбу. Все перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим до готовности рыбы. Наше блюдо готово. Приятного аппетита.